вас уважаемые представители знака зодиака весы сегодня мы будем смотреть что будет происходить у вас в жизни на период движения венеры по вашему символическому восьмому дому он у вас связан со знаком тельца и отвечает за секс за опасные ситуации отвечает за финансы ваших партнеров за наследство за кредитные деньги в общем-то дом достаточно активный интересен сам по себе Телец связан с чувственными удовольствиями, с наслаждением, с материальными вещами, которые важны для всех. Причем такие красивые, дорогие, качественные вещи. Ну и можно сказать, что должен преподнести вам интересные сюрпризы в период 14 апреля по 8 мая. По этому дому должны быть сюрпризы. Хорошо, давайте обратим внимание также на период с 17 апреля по 27 венера будет идти на соединение давайте посмотрим на соединение с ураном как только она соединится с ураном произойдет некое событие ну кому-то из вас повезет в том плане, что может возникнуть какое-то неожиданное знакомство любовное может быть неожиданные финансовые поступления я бы сказала так что если кому-то нужны деньги то планируйте их приходы ну, хотя как можно спланировать неожиданность можете надеяться на то, что у вас произойдет эта приятная неожиданность период с 17 по 27 или же пик 22-24 но ну, если не произойдет ну, наверное тогда к вам они придут как-то по-другому также хотелось бы обратить на ваше внимание на то, что для тех у кого была очень активно последнее время партнерская сфера после 20 числа она как-то отойдет на второй план, ваш фокус внимания больше переместится на решение финансовых вопросов. И также кто-то может захотеть куда-то поехать, отдохнуть, кому-то возникнет, у кого-то возникнет желание поехать за границу, может быть, кто-то захочет пойти учиться или преподавать. Ну, какие-то, знаете, глобальные решения вопросов будут у вас в голове. И вы будете думать о том, как это все разрешить. С 21 по 28 апреля интересно период тем что у вас он будет связан с вашей сферой так 1 2 3 4 это любовь любовь и любовь и деньги любовь и деньги здесь будет квадрат и этот квадрат между венерой и сатурном он может принести некое охлаждение с партнерами, любви, с детьми. Могут быть некие неприятные события. То, что касается хобби, увлечения, что-то может пойти не так, как планировалось. Если вы планировали провести какие-то воспитательные разговоры или какие-то серьезные разговоры, то постарайтесь их все-таки перенести на другое время. С 23 апреля Марс переместится в рак что для вас такое рак рак это ваш дом связан с карьерой, с какими-то вашими главными целями, планами. Но время для карьеры, я бы сказала, для вас откроется после 29 апреля. Будет наиболее активным и будете себя очень активно во всем этом. Проявлять. Будете действовать, будете стараться там вносить какие-то новые предложения, какие-то новые начинания. Если вы будете планировать переход с одного места на другое, то для этого тоже наиболее всего подойдет время с конца месяца. Теперь, с 3 по 8 мая будет три между Венерой и Плутоном. Плутон находится в вашем символическом доме семьи. И есть указания на то, что возможно получение какой-то крупной финансовой помощи, каких-то событий, может быть, каких-то реорганизаций в стенах вашего дома, в стенах вашей семьи. На что еще обратить внимание? по Нептуну, по работе, по работе да, с 29 апреля по 4 мая. У нас майские праздники, они, как правило, ну, мало рабочие, тем более, что здесь еще и Пасха как-то приближается. Ну жалко, на самом деле, для вас это время было бы прекрасно для того, чтобы подзаработать, для того, чтобы как-то может быть, показать себя в наилучших качествах на работе, проявить себя с лучшей стороны. Но с другой стороны, это время прекрасного самочувствия, крепкого здоровья, когда вы будете себя очень хорошо чувствовать, когда вы будете наполнены эмоционально, энергично. И, в общем-то, этот период просто, наверное, используйте для того, чтобы как-то максимально зарядиться эмоционально, энергетически. Ну, а теперь давайте посмотрим, что вам подскажет Тару на ближайшие три недели. Итак, как будет воспринимать окружающие, представителей знака зодиака весы период с 14 апреля по 8 мая по шестерке жезлов победителями то есть у вас будут удачными дела связанные с бумагами с переписками и можете смело продвигать свои проекты. Много у вас будет получаться. Хорошо, что вас ожидает в плане финансов? Что ожидает в плане финансов? Здесь вы косите, собираете денежки, то есть вы получаете эти деньги, на которые вы рассчитываете. Очень хорошие, крупные поступления. Что также ожидает представители знака зодиака и в парах, которые уже сложились, в которых уже ну, крепкие длительные взаимоотношения. Здесь выпала две карты и они говорят о том, что э, вы можете не видеть каких-то возможностей. Ну, все очень ровно, все очень как-то стабильно, спокойно и без каких-либо перемен. Может быть, знаете, ситуация холодной войны, например, когда как-то все застыло на одном уровне, и нет тепла, идет нехватка. Ну, в принципе, идет такая какая-то эмоциональная нехватка. Очень четко ощущается. Хорошо, давайте спросим, как будут проходить, ну, что, что будет в любовной сфере, что ожидает в любви. Представители знака Зодиака Весы. Смерочка Пентакли. Ну, здесь идет отдых, приятное время. Здесь дама, которая да, ленива, просто принимает ухаживание и в принципе все ее устраивает. Вяло текущие отношения, которые могут, кстати, даже привести к каким-то более серьезным последствиями даже могут привести к семье. Но здесь при условии, если вы будете себя вести как Королева Пентакли, как Земная Королева, Королева Хозяйка, которая настроена на дом, на семью, а не на легких лирт и на развлечения. Хорошо. Какой будет карьера для представителей знака Зодиака и Весы? Мир. Здесь идет расширение возможностей, здесь идет расширение проекта. Иногда такое бывает, когда люди меняют сферу деятельности, но меняют ее по своей воле, по своему желанию, когда хотят кого то развития. Ну, давайте спросим, благоприятное ли время для того, чтобы менять работу? Туз император. Ну, ой, извините, не туз императора, а аркан императора. Это говорит о том, что лучше то, то, что вы имеете здесь и сейчас, это самое надежное. Если вы будете менять, то только на руководящую, на новую на руководящую должность. То есть, если она выше, то чем та, которая есть здесь и сейчас. Хорошо, каким будет здоровье? представителей знака зодиака. Весы. Весы. Прицер Пентакли. Здесь все очень. Надежно, крепко. В общем-то, нет повода для беспокойства. Ну и основной совет для представителей знака Весы. Основной совет для представителей знака Весы. Четверочка пентаклей. Для вас сейчас главный совет удержать нажитое, непосильным трудом все, что есть на момент здесь и сейчас, строить свой фундамент, благораживать его. И я бы сказала, что у вас пока все настолько стабильно, что даже нет смысла ну, как-то что-то менять. И даже еще, знаете, здесь указание это как-то иногда говорит о жадине. То есть, экономьте свои денежки, постарайтесь их использовать рационально и с умом. Ну что ж, также хочу вам напомнить, что я... Готовлю свои прогнозы в зависимости от степени вашей активности в очередности. Надеюсь, что мой рейтинг у вас будет расти, для вас будет расти. То есть они будут для вас полезными, информативными. Надеюсь на вашу поддержку, лайки и комментарии. И до встречи в следующих прогнозах.